Привет ребята, добро пожаловать на канал, давайте без долгих вступлений сразу перейдем к сути этого видео. Сегодня у меня будет открытая сделка по инструменту FitFi. будем ее отрабатывать в режиме реального времени. По этому инструменту у меня уже были сделки, это последняя моя сделка, это была предпоследняя сделка. Суммарно я уже заработал больше 3500 долларов на этом инструменте и сейчас появляется очередная ситуация, на которой хочется заработать ну, примерно 1500 долларов. Если у меня сделка закроется по 100+, я потеряю 450 долларов, а если сделка закроется по Take Profit, заработаю 1600 долларов, сделка получается 1 к 3,5, то есть довольно таки техничная, но опять же отрабатывая ее уже не технично почему? В последнее время пробоины начали отрабатывать довольно таки плохо вот знаете, если сначала, когда у нас были плотности, цена от плотностей прям очень круто отрабатывала, то в последнее время нам уже приходилось отрабатывать пробои, потому что плотности уже довольно таки плохо работали, а пробои как-то себя, ну прям очень хорошо показывали, были уровни, были их Хорошие пробои но в последнее время обычно такая ситуация то что идет пробой уровня закол потом цена разворачивается забирает по стоп лоссу без убыток и потом только уже идет и нормальный пробой уровня то есть торговать пробои стало реально сложно не знаю с чем это связано возможно с таким рынком возможно то что много монет стало неликвидных по данной монете я набрал позицию вот на этой вот свечке набрался на этой свечке самую низу средняя цена у меня получилась вот здесь и стоп лосс я буду стопиться примерно вот в этом вот месте Тейк у меня средний получится в этом месте я пока раскинул 4 лимитки на разных ценах в суммарно хочу вытянуть более 5 процентов с этого пробоя этот инструмент уже довольно таки слабый я думаю то что он все-таки это у нас точку не удержит локально у нас пока ничего не понятно что я тут захожу давайте с вами более подробно разберемся откроем часовой график и тут сразу четко видно куда я захожу этот инструмент в последнее время падает он находится в медвежьем такому вот трейде и здесь у нас имеется уровень поддержки Поддержки. Первое касание, второе касание. Это у нас уже третье касание. Здесь есть минимум, за которым, возможно, у нас находится стоп лосса, на которых я и планирую получить э, первый импульс. Далее участники начнут добавляться в шарты и, собственно, должно получиться такое лавинообразное движение. 5% это, ну, не прям много для этого инструмента. Плюс, как я помню, на днях должны проходить разлоки этого инструмента буквально уже завтра. Поэтому вполне логично, что как только начнутся разлоки, возможно, люди по рынку начнут сливать. Поэтому это еще одна Такая дополнительная вероятность, что этот уровень у нас будет пробит Я, конечно, не могу там утверждать, что это 100% будет Но я на это как бы опираюсь в последнее время Так, давайте с вами посмотрим еще дневной график Дневной график тут особо это и рассказывать нечего Цена все у нас падает, я думаю, это четко видно Вот по этой вот структуре графика И минимальные точки у нас уже были ниже 0.05 В общем, все, что я вам хотел рассказать Fit5 в последнее время уже новости не влияют Треугольники хорошо вылетают на понижение вот вам треугольник вылет. Вот вам треугольник вылет. Вот треугольник вылет. И сейчас тут формируется своеобразный опять уже маленький треугольник. Поэтому вполне вероятно то, что будет вылет. Мы уже как-то это разбирали более подробно. Можете глянуть реально вот этот вот видеоролик. Вот этот видеоролик. Мы там уже все это прям по разбирали. Поэтому повторять я не вижу смысла. Я думаю суть вы уловили. Поэтому осталось дождаться только результата по данной сделке. Как только у нас пойдет какое-то там движение вниз либо вверх. Я вам уже все это полностью покажу, э, рискую на довольно таки неплохой для себя объем, почему? Да потому что уже с этой монетой и так много достали можно уже грубо говоря и рискнуть, на... я бы рискнул даже честно и на 3000 долларов, но сейчас по марже, но ну, опять же мне немного стремно заходить в том плане, что ну не ликвидно, она как бы по ликвиднее других монет которые там есть вообще не ликвидно, она еще более менее ликвидна, но все равно стремно, то есть на такой объем, вот допустим вот этот вот объем 450 монет, вот посмотрите сколько мне придется со стакана забирать чтобы просто грубо говоря закрыть эту позицию в целом если брать по потенциалу что я тут хочу увидеть это вот такое вот движение это 1 к 5 ну среднее получится примерно 1 к 3,5, с половиной поэтому посмотрим что получится ну Пока предварительно я вам уже все рассказал. Так, ребят, как только я пошел спать, начинается какой-то движ, мы уже сняли стопы за этим локальным уровнем, поэтому сейчас можно уже просто поставить без убыток и смотреть, сколько получится вытянуть. Закроем все без убыток, ничего страшного, ничего не заработали, ничего не потеряли, ну а если уже закроемся все по тейкам, будет замечательно. Так, берем, выставляем сразу стоп-лосс, давайте поставим стоп-лосс уже без убыток Нам надо, главное, знать отметку, это примерно будет 54.00. Даже если и закроется, мы все равно будем в плюсе примерно на 100 долларов нажимаем кнопку ОК, все у нас уже стоит стоп лозу без убытки давайте я вам покажу на 5 минутки как это все выглядит вот так это примерно выглядит будем ожидать еще дальнейшего снижения я конечно не уверен что он но прям таким масштабным сильным будет потому что я уже ожидал что именно вот после пересечения этого уровня у нас будет импульс но уровень я бы сказал не такой прям сильный может быть опять знаете вот такой вот откат и потом только движение вниз так -с, ребят картина вырисовывается уже более такая знаете интересная. но цена прям ровная ровно ударилась в мою лимитку. Почему так произошло? Потому что у меня объем здесь стоит довольно-таки не маленький. Часть объема у меня там реализовала примерно на плюс 70 долларов, но остатки, как вы видите, висят пока еще не зафиксированные. Эту лимитку довольно-таки сложно будет разобрать. Возможно, если кто-то там будет час набираться в шорт, он как раз-таки будет разокружаться в мой стоп-лосс. Вот так вот все прикольно происходит. Я предлагаю перетянуть еще немножко стоп-лосс, вот примерно его на 53.80, и даже если мы уже будем закрываться, уже будем закрываться тоже хоть в какой-то неплохой профит. Поэтому, если у нас 0.54 стоял, можно поставить 0, там 0.53.90 например. И мы уже даже по стоплосу заберем плюс 126 долларов. Вот, ситуация уже теперь вообще круто выглядит. Можно спокойно идти ложиться спать. А пока будем ждать. Ну, было бы круто, если вот лимитку одну зафиксировал, а я бы уже со спокойно дошел, пошел бы спать и точно знал, что уже с этой сделки хоть что-то я -то заберу. Параллельно, ребята, нашел еще одну ситуацию только уже на бирже Binance. Давайте потихоньку буду здесь набираться сейчас вообще все монеты я смотрю летят неплохо так знаете летят так наберусь не знаю насколько давайте попробую на десятку если нету даст набраться набираюсь потихоньку заранее потому что вот уже видите тот самый импульс точнее еще не тот импульс который мне надо но вероятнее всего сейчас он будет потому что все по рынку у нас потихоньку стекает давайте вам покажу просто наглядно вот все монеты у нас потихоньку начинают падать плюс биток подходит к какому то там важному уровню я думаю тут сейчас вполне может быть какой-то хороший пробой так давайте сразу Стоп-плосс без убыток, отлично, есть первый импульс, только на этом импульсе мы ничего не скинули, да, о, даже неплохо, уже и 1.2, давайте хоть часть скину, так, хоть какую-то часть скинул, еще немножко скинем и можно тут стоп лосс попробовать потянуть и вообще попробовать потянуть эту сделку, тут мы как раз за плотностью спрячемся, все равно уже нам дает 1%. Ну, неплохо. Давайте попробуем раскинуть. Что у нас тут по объему? По объему у нас еще нормально. Можно потихоньку стоять, пробовать тянуть, если эту плотность сейчас не разберут. Так, наблюдаем. Ну, пока все неплохо, пока неплохо. Ну, дало неплохо вообще. Если бы лимитки стояли, можно было спокойно полтора процента тут вытянуть. Ну, или даже по рынку скидывать. Так, давайте еще одну скину. Отлично, неплохо. Надо глянуть, кстати, что у нас там по FitFight. По FitFight пока стоим на месте. Так, ну, эту плотность потихоньку разбирают. Как только там от нее останутся, уже реально... Э, ну, короче, все. Вышли с этой сделки сразу по 100+. За плотностью получилось плюс 74 доллара. Вот такая вот быстро скальперская сделка. Вот так вот выглядела у нас формация. Красивенько, красивенько. Плюс я еще наблюдал параллельно за монетой рост. Но как вы видите, по розу я не успел зайти тоже была хорошая точка для входа и тоже можно было взять один процент вот так вот ребята еще и по скальпить даже успели в этом видосе вроде неплохо давайте наверное еще по этой перераскинем лимитки я планирую наверное вот все таки в этом вот диапазоне чуть-чуть закрыться так ребят решил я перераскинуть сетку вы наверное немного удивитесь но раскинул я ее именно вот так зачем я так сделал потому что когда у меня большой объем он сразу выделяется в стакане вот даже эти вот 20 моих тысяч которые здесь стоят они блин выделяются мне это не надо но по-другому я не знаю, так сеточка, она будет, я бы сказал, более нормальной, то есть она постепенно будет фиксироваться так мы сможем вытянуть максимально возможное движение, там до сколько она упадет плюс посмотрим, сколько вообще удастся на этом заработать о, отлично, смотрите, пошло хорошее движение, как только перераскинул лимитки все пошло вот прям как надо грубо говоря, да, еще одну лимиточку забрала, отлично, сейчас в нашей лимитке кто-то потихоньку грубо говоря открывает позу, мы уже фиксируем позу, можно уже, кстати и стоп лосс перенести примерно 0 53 35 давайте это с вами прямо сейчас и сделаем 53 35 поставим, 53,4 примерно, пускай, такой вот стоп лосс будет, даже если она закроет по стопу, это будет плюс 200 долларов, но мы уже на этой сделке, кстати, вот смотрите, с каждого тейка зарабатываем 29, 47, 47, 43, 41, 37, 34, 31, 74, и вот, собственно, это последняя сделка, которая у меня сегодня была, но тут ликвидация, но на 40 долларов, это это грубо говоря, игрался, только сегодня закинул такой более-менее нормальный деп, вот на эту вот сделку, я даже, наверное, знаете еще, б, наверное, стоп немного ниже перетянул, вот 53 15, 53 20, вот давайте, наверное, еще стоп 53 20 поставлю, потому что я не знаю, если туда цена вернется, вероятно, она может еще выше вернуться, а так уже все смотрится неплохо. Прям хороший, ребята, импульс произошел, он прям сейчас еще и происходит уже по закрытым ПНЛ вообще прям хорошенько позакрывала. да? И осталось тут буквально маленькая часть закрыть, я уже не знаю, можно стоп-лосс еще ниже перетянуть, я уже думаю примерно на 0.52 его поставить пускай там стоит, давайте вот прям сейчас это сделаем, 0.52 окей, это даже и закроется, плюс еще 230 долларов, осталось по объему закрыть последнюю четверть от всего объема, который был, и сейчас ребята, очень много ситуаций, которые прям хочется отторговать, вот монет футбол и тоже есть, вот локальные уровни поддержки тоже, сейчас может пойти срыв и я не знаю, 1% еще можно попробовать забрать, правда мне футбол не совсем прям нравится торговать, но монет прям очень много, которые вот прям можно в моменте как-то попробовать отработать, я правда совсем не успеваю пока понаблюдать, потому что и тут и там везде все интересно а сейчас ребята обратите внимание на то как монетки у нас тут спустя буквально 5-10 минут, почти весь рынок у нас еще упал на 2% я лично планирую еще по одну часть прикрыть отменю просто лимитку и лимитку поставлю вот прям вот здесь вот рядышком примерно 50 80 почему я так делаю потому что кто его знает будем ли мы тут еще ниже падать и на всякий случай я тут зафиксируюсь максимально низкой точки. плюс мы ударились вот прям вообще в 005 а это знаете такая может быть психологическая отметка э, важная поэтому я думаю еще эту лимитку цепанет а эти уже пускай там на остатки закрывает давайте еще перенесем стоп лосс я думаю мы вот в эту вот точку 0 51 30. так берем переходим 0 51 30 Показываю, кстати реально грубо говоря в живом времени полностью свою торговлю вы просто ребят посмотрите что происходит тот же футбол опять же можно было отработать дал нам 1 и 2 1 и 5 примерно да все монетки более-менее неплохо летят. Но, блин, не успеваешь просто за всем этим наблюдать. Так, ребят, наверное, на этом все. Все, что можно было взять, мы уже взяли. Я стоп стоплос сразу поставил немного не тот. Надо 51.30 поставить, я изначально планировал. Ну и, как мне кажется, мне уже просто остатки заберет по стоп стоплосу. Потому что по многим монетам я уже вижу, начинают откупать. Можно еще, конечно, попробовать фиксануть 0.051. Хоть часть какую-то успеть. Давайте, наверное, попробуем. 0.051 закинем лимитку. 51 и поставим максимум то, что нам тут дадут. Так, поставили лимитку, потому что, ну, вероятнее всего, сейчас реально заберет по стопу, уже лучше по лимиткам закрыться там хотя бы по рынку, знаете, так красиво не протащить. Все, ребят, сделка у нас закрылась по стоп-лоссу уже в тот плюс, который у нас получился. Суммарно мы, конечно, закрылись, я не думаю то, что мы там закрылись 1 к 3, я думаю примерно 1 к двум с половиной примерно, примерно такой вот риск менеджмент у нас получился. Да, не совсем хороший, и можно было, конечно, за идти более идеально, не то, что я зашел, вот прям можно было заходить вот на этом вот минимуме, но я хотел как-то набраться заранее, да были повышенные риски, но во всяком случае тоже было неплохо. Так, ребят, и потом чтобы не было вопросов, вот вам закрытые мои позиции, можете сами считать, сколько тут получилось заработать лично по моим подсчетам 1214 долларов эту позицию, которая у нас была ликвидация на 46 долларов, можете даже не считать потому что это были бонусные деньги мне байбит в бонусные центр за что-то там накинуло. Даже сам не знаю, за что. Можете вот потом сам перейти бонусный центр и посмотреть за что. Мало ли вам тоже какие-нибудь бонусы накинули. Эти бонусы выводить нельзя, но все, что сверху, можно выводить. Я лично, грубо говоря, эти бонусы не отбил. Вот такая вот, ребята, у нас сделка получилась. Это у нас уже получается третья сделка по FitFi, вот которую мы торгуем в режиме реального времени. Получилась вот такой вот прибыльная Я бы сказал, довольно-таки хороший. Отработали тоже мы ее хорошо. Ну и плюс еще даже по терминалу успели потратить и заработать там сколько 74 доллара с пробой. сейчас уже все монетки начали откупать все монетки начали отпрыгивать поэтому вероятно у нас и по фитфай дальше уже будет какой-то лонг но опять же лонги я по фитфай боюсь рассматривать потому что монета она прям хреново себя показывает все вот ребята такой у нас получился видеоролик если видео вам понравилось не забывайте поставить лайк поддержать старика написать что-нибудь там в комментариях и вообще любое чтобы это видео увидела как можно больше человек потому что полезный контент я думаю, надо, чтобы видела тоже как можно больше людей. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.